Добрый день! Сегодня у нас будет вебинар, как составить учетную политику на 2022 год. И для того, чтобы ее провести, ждем нашего спикера Алексея Иванова. Алексей, добрый день! Здравствуйте, коллеги! Добрый день. Здравствуйте, Людмила! Ну, анонсировали в 11.05 начало, поэтому, наверное, до основной части еще немножко подождем. Не в 11, да? Не в 11? Не в 11.05. В 11 Решили немножко сдвинуть. О, ну хорошо. Тогда в 11.05 в 11 начну нас представлять и говорить, о чем будет вебинар. Хорошо? Видимо так, видимо так. Отлично. Отлично. Презентация для всех слушателей будет отправлена. Я правильно понимаю, да? Да, обязательно. Ну, мы об этом еще не раз, наверное, скажем в виде вебинара, потому что этот вопрос всегда возникает. После вебинара с вами свяжутся наши помощники, они отправят запись вебинара, отправят презентацию. Соответственно, все... Тексты, да, которые мы с Людмилой э, сформулировали, тоже можно будет прямо из презентации надергать. Их можно попросить выслать вам записи предыдущих вебинаров, э, которые мы проводили по всем новым стандартам. А меня хорошо слышно, я не фамилию, вот я сейчас сам слышу какие-то помехи. Вот я хорошо слышу, а что касается наших пользователей, не знаю. А сейчас мы видим... У нас э, с нами уже есть кто-то? Да, уже 240 человек, через 2 минуты мы уже приступим. Ну тогда через 2 минуты начну представлять наши говорящие головы. Шама Алексей, вы сами будете листать презентацию, так? Да. Uh -huh. Нила, вот тут а подсказывает техподдержка, что, возможно, я слышу помехи, потому что у вас слишком громко микрофон включен. Что мне надо сделать? Немножко убавить громкость. А сейчас лучше? Так, сейчас. Да. В основном немножко фоню, но если никто этого не слышит кроме меня, то я а с этим как-то да, спрашиваю. А сейчас вот еще убавила. Вот сейчас еще убавила громкость. А, так, пробую. А Все равно что? немножко есть помехи. Ну, ладно, раз послышу только я, то это не беда. Ну что, начинаю представлять? А начинаю. Еще а много? Минуточку, подождем. Минуточку, подождем. Мы из разных городов собрались, даже мы спикеры в разных городах находимся. И слушатели, да. наверное, тоже. Людмила, я в Москве, я в Петербурге. А вы откуда, коллеги, интересно? Это мне напоминает Невзорова, который говорит, а я из Гельвеции. Это сейчас бы Алексей сказал, а я из Гельвеции. Ну нет, хмурого, заждливого даже в феврале Петербурга. Отлично. Ну что, начинаем, наверное. Начинаем. Так, сегодня мы, а мы это Алексей Иванов, директор по знаниям компании ⁇ Мое дело ⁇ кандидат наук, доцент, основной спикер. И я его помощник в данном вебинаре Людмила Архипкина, методолог компании ⁇ Мое дело ⁇ Мы сегодня расскажем о том, как составить учетную политику на 2022 год. Скажем вам о том, что мы говорим об изменении учетной политики, не о дополнении к ней, поскольку, поскольку есть три случая, когда мы изменяем учетную политику. То есть что значит изменяем? Ее, в общем-то, переписываем. Переписывать мы можем из-за трех случаев. Это из-за изменения законодательства, из-за разработки компании нового способа ведения учета или из-за существенного изменения условий хозяйствования. В нашем случае у нас изменилось законодательство, законодательство, по которому мы учитываем по-новому да, определенные объекты бухгалтерского учета. Об этом будем говорить, и Алексей очень подробно расскажет, что нужно в новой учетной политике прописать. Мало того... Значит, когда мы говорим об изменении учетной политики, мы четко понимаем, что применяем данную измененную учетную политику только с начала года, да? ну, если иное не написано в законодательстве по учету. То есть, вот если бы было дополнение к учетной политике, то его нужно было бы применять с того момента, как это дополнение внесено. Изменения только с 1 января. И затем Алексей очень подробно расскажет о, существенной, о существенном требовании к учетной политике, потому что, в общем-то, учетная политика для целей бухгалтерского учета, для чего она предназначена? Для того, чтобы правильно составить. Годовой бухгалтерский баланс да, и годовую бухгалтерскую отчетность. Ну, может быть, и промежуточную, если кто-то таковую составляет. Вот все направлено для того, чтобы ее правильно составить. А для того, чтобы эту отчетность правильно составить, нужно, чтобы была, безусловно, учетная политика полная, чтобы она помогала бухгалтеру отразить абсолютно все факты хозяйственной жизни в бухгалтерской отчетности. Для того, чтобы да, эта учетная политика должна предусматривать, как учитывать абсолютно все, да, соблюдать. Поэтому для того, чтобы предусмотреть, как учитывать абсолютно все и достоверно, есть определенные требования. На одно из требований обратит внимание Алексей, потому что оно очень важное. Итак. Начинаем наш вебинар, начинаем наш вебинар «Как составить учетную политику». И в этом вебинаре первое, с чего мы начнем, это с требований, предъявляемой к составлению учетной политики. Алексей, рассказывайте нам. Так, коллеги, я э, вижу в чате, что действительно фон слышен не только я. А вот я попробовал с проводной гарнитурой подключиться, Напишите, если так лучше или так хуже. Ну, а я, собственно, начну содержательную часть нашего вебинара. Но сначала еще раз про орк-моменты. Нас постоянно спрашивают, будет ли предоставлена запись. И сейчас в чате я вижу такие вопросы. Да, запись предоставлена будет. После вебинара с вами свяжутся наши помощники. Они вышлют вам запись вебинара, они вышлют вам презентацию вебинару, которой можно будет пользоваться в работе. И если вы попросите, они вышлют вам записи предыдущих вебинаров. Мы с Людмилой провели вебинары по всем... Да, пишут хуже стало. Алексей, почему мы молчим? Или я что-то не слышу? Алло, Алексей. Итак, продолжаем. Алексей, что-то случилось? Алексей, продолжаем. Алексей. Итак, когда мы говорим об учетной политике, мы соблюдаем пять требований, предъявляемых к ней. Одно из важнейших требований – это рациональность, о которой нам сейчас расскажет Алексей как только он вступит с нами в диалог. А до требований рациональности, о котором он нам расскажет, я бы хотела сказать еще предыдущие четыре требования, предъявляемые. И это, безусловно, полнота. То есть, что значит полнота? Ведь дело в том, что бухгалтерская отчетность, которую мы с вами составляем, должна отражать абсолютно все факты хозяйственной жизни, как я уже сказала. И поэтому наша учетная политика должна предусматривать абсолютно учет всего, как мы это учитываем. Затем, мало я того. Слышно да, отлично да. теперь, да. Ну что же, а то я начала уже рассказывать другие требования, да, но ну, давайте уж повторю: то есть, да, у нас всего пять требований, требования полноты, которые должны обеспечивать полностью да, учет всех произошедших событий. Мы должны отражать своевременно все операции в бухгалтерском учете, поэтому и учетная политика на то должна быть настроена. То есть, когда мы отражаем, из-за этого у нас существует график документа оборота, да, когда какую бумажку в электронном виде либо в бумажном должен составить, кому передать, когда она должна попасть для отражения в бухгалтерской финансовой отчетности. Затем мы всегда с вами помним о том, что важно не то, как называется какая-то операция, а что в нее входит. То есть приоритет содержания над формой. Это те требования, да, безусловно, необходимое требование это противоречивость, то есть все, с чем мы закончили прошлый год, должно являться входящим входом в текущий год, за который мы будем составлять отчетность. И вот последнее пятое требование в бухгалтерском к учетной политике в бухгалтерском учете это Алексей, вступайте. Супер, я надеюсь, технические проблемы победились. Да, мы начнем с требования рациональности, то есть каким образом будет компонован вебинар. Сначала общий подход к тому, как разумно выстроить учетную политику, чтобы не делать лишнюю работу, одновременно с этим необходимые раскрытия совершить в отчетности. А потом мы будем обсуждать как же именно и что именно нужно внести в учетную политику в связи с принятием четырех новых ФСБУ. Вот, собственно, общий подход, он построен на требовании рациональности, о котором говорила Людмила. И это требование, которое очень хорошо должен чувствовать главбух, потому что... Ну, во многих из нас внутренний такой перфекционист живет, который хочет сделать все максимально здорово, максимально подробно, но здесь надо не забывать одну вещь, что мы все-таки как-никак обслуживающий бизнес-процесс и бухгалтерия не должна стоить больше, чем стоит информация, которую она формирует. И вот здесь вот первое ПБУ нам говорит о том, что должен быть разумный баланс между сложностью учета да, и размером организации и сложностью ее бизнес-процессов. Ну, проще говоря, большой компании сложный учет, маленькой компании ну, более простой. И вот в связи с этим в учетной политике очень часто мы видим такую ошибку, когда главух пытается впихнуть невпихуемое, как говорится, в эту учетную политику и написать там ну, вообще все, что нормативка говорит о том, как нужно вести бухгалтерский учет. В этом нет особого смысла, потому что... На самом деле, это и так уже часто сказано в нормативном документе, нет смысла его пересказывать, достаточно того, что вы на него опираетесь. И Исходя вот из такого взгляда на учетную политику, там есть три вида решения, которые необходимо раскрыть. Первый вид – это когда нормативный документ однозначно определил порядок учета. Ну, то есть, например, возьмем шестое ФСБУ по основным средствам. Если там установлены четыре критерия признания основных средств, то вы не можете как-то по-другому это сформулировать. Это четыре критерия однозначно определены шестым ФСБУ, и, соответственно, вы не можете признать в качестве объекта основных средств что-то, какой-то актив, который не соответствует этим критериям. И в учетной политике не нужно писать, что объектом, основным стресс считается актив, удовлетворяющий вот этим критериям признания. Это автоматически вытекает из того, что вы ведете учет в соответствии с законом об их учете, ну и в частности с шестым ФСБУ. Поэтому вот здесь мы пишем, все уже решено, лучше выпить кофе, не пытаться эту однозначную норму как-то еще вписывать в учетную политику. Второй тип решений, это когда Нормативный документ предполагает выбор из альтернативных вариантов учета. Ну, если э, брать тот же шестой ФСБУ, э, допустим, у вас есть э, методы амортизации альтернативные, из которых вы можете выбирать. И в этом случае от вас нужно просто зафиксировать свой выбор учетной политики. То есть просто «да, я учитываю там, амортизацию основных средств линейным способом» и все – ну и, ну и сослаться, соответственно, на пункт соответствующего стандарта. Ну и, наконец, третий вид раскрытий, наиболее сложный, это когда нормативка дает на откуп само решение, как работает тот или иной способ учета организации. И вот в этом случае вы должны подробно раскрыть этот способ в учетной политике, потому что этот способ уникален для конкретной вашей организации. Ну, и раз уж шестой ФСБУ, да, ну, продолжим про него же говорить. У нас в нем есть метод уменьшаемого остатка. С 2022 года это не тот привычный нам метод уменьшаемого остатка, который предполагал, что мы можем применить повышающий коэффициент да, и амортизировать остаточную, а не первоначальную стоимость. Сейчас этот метод он может работать по-разному. Как классический метод уменьшаемого остатка, либо как метод суммы чисел лет срока полезного использования, который был в шестом ППУ, либо еще каким-то образом организация должна сама определить, каким образом будет начисляться амортизация в этом случае. Вот три типа решений, которые нужно раскрывать в учетной политике, больше там особо писать в методическом аспекте ничего не нужно. И, безусловно, важным является существенность, да, расскажите нам о ней. Ну, и, исходя из этой же парадигмы, да, нужно помнить еще об одном требовании из первого ПБУ, это существенность учетной политики. То есть нам говорится, что информация является несущественной, если она не влияет на решения принимаемые пользователями бухгалтерской отчетности. То есть, если ее опустить, если ее не раскрывать, то пользователь не сможет сделать неправильный выбор. Ему достаточно имеющихся раскрытий. И вот существенность, она в каком-то смысле дочь рациональности. То есть, это требование введено именно для того, чтобы Белбух не пытался раскрыть все мельчайшие нюансы. В бухгалтерской отчетности это и не нужно. Все-таки это наиболее агрегированная бухгалтерская информация, и здесь раскрытия должны быть ровно те, которые позволяют пользователям принимать правильные решения на основе бухгалтерской информации. Как? Я дальше спрашиваю: что: а можно ли нашему слушателю, пользователю установить один критерий существенности для всех объектов, или нужно много устанавливать критериев? Ну, вот тут вообще такая тонкая материя существенность. Дело в том, что в российской практике очень-очень любят привязываться к какому-то конкретному числовому показателю. Причем очень часто речь идет об едином уровне существенности и об определении его в процентах от суммы по статье. Ну, чего греха таить? Присловутые 5%, да, которые очень часто мелькают. Это вот единый уровень существенности. В принципе, такой подход, он с точки зрения того, что у нас профсуждение в России все-таки не слишком понятная субстанция для многих и бухов и пользователей отчетности, наверное, этот подход ну, в какой-то мере разумен. То есть вы можете определиться, что информация является несущественной, если ее удельный вес внутри статьи баланса, допустим, не более 5%. Что это значит? Ну, допустим, у вас есть дебиторская задолженность, да, и... 97% этой дебиторки – это дебиторка поставщиков и подрядчиков. В этом случае раскрытие достаточно какого плана. Дебиторская задолженность всего 100 миллионов рублей. Из них, в том числе поставщики и подрядчики – 97 миллионов. Из чего складывается остальная часть дебиторки – это несущественная информация, в отчетности ее раскрывать не нужно. Ну и на самом деле тот же стоимостной критерий, например, основных средств – это тоже история, которая вытекает из существенности. Ну, у нас такой практикоориентированный семинар, я, наверное, в эту сторону сильно дальше углубляться не буду, чтобы очень много времени не отнять. Ну, резюмируем. Это правильно. Установить... А по еще скажите, что это такое? О обсуждении да, сейчас расскажу, закончу мысль про существенность. Все-таки, если вы хотите установить не единый уровень существенности, можно сделать это применительно к каждой статье баланса. Ну, мы знаем, что у нас действуют, например, 9 и 10 ПБУ, в которых четко прописано, что 5% является существенной суммой раскрытия для доходов и расходов. И то есть если мы выбираем какой-то иной уровень существенности, то нам нужно раскрыть, что вот доходом и расходом 5% к другим статьям другая величина. Но опять же это на усмотрение главбуха и я да, перехожу к вопросу Людмилы о профсуждении. Все-таки что это за зверь, с чем его едят и самое главное, а как обосновать это профессиональное суждение в учетной политике. потому что с принятием новых ФСБУ, понятия профессионального суждения и необходимость его вынесения главбухом, они все плотнее в нашу жизнь входят. И здесь важно подстелить соломку, так сказать, чтобы это было именно обоснованное профсуждение, а не просто голословное утверждение главбуха. В стандартах бухгалтерских ни в федеральных, ни в отраслевых, ни в нормативных документах ЦБ понятия профессионального суждения нет. Но, если вы вспомните 402 федеральный закон о учете, то у нас система документов в области регулирования бухгалтерского учета пятиуровневая. И вот три я перечислила. а четвертый уровень – это рекомендации в области бухгалтерского учета. Это Документы, которые принимаются негосударственными регуляторами бухгалтерского учета, они не носят обязательного к применению характера, но содержат аргументированную, обоснованную позицию профессионального сообщества по отдельным конкретным вопросам учета. И вот... Эти как раз документы, они замечательно ложатся в учетную политику как основание для формирования профессионального суждения главного бухгалтера. И вот, кстати, само определение профессионального суждения сформулировано в одной из таких рекомендаций, ну, текст вы видите на слайде, что это обоснованное суждение по вопросам бухгалтерского учета специалиста полномочного принимать решения по таким вопросам, основанное на требованиях законодательства, стандартах, специальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практики, выработанное с соблюдением принципов профессиональной этики. То есть не просто «я хочу, чтобы мой метод уменьшаемого остатка работал так», да, а с учетом вот всех перечисленных знаний опыта, навыков и регулирования. Вот как а. раз этот опыт, знания, навыки, наверное, очень сильно пригодятся нашему пользователю, вернее, нашему экономическому субъекту в тех случаях, когда федеральными стандартами не предусмотрено разработанных способов объектов учета, так ведь, Алексей, да? И вот, наверное, тогда самое время вспомнить о профессиональном суждении, да? Совершенно верно. И я бы хотел акцентировать еще момент о том, что само законодательство федеральное, законодательство неправильно сказал, сами федеральные стандарты бухгалтерского учета, они устанавливает рекомендации в области бухгалтерского учета как базу для обоснования правосуждения. Смотрите, если мы обратимся к пункту 7.1 КБУ 1 по учетной политике, то оно нам четко говорит, если по конкретному вопросу ведения учета в ФСБУ нет способов, то организация должна его разработать самостоятельно, но каким образом? Последовательно используя следующий документ. Нет в ФСБУ, первое, куда идем смотреть в МСФО. Нет в МСФО, смотрим аналогичные или связанные э, э, стандарты федеральные или отраслевые в российской практике. Вот я сегодня еще буду говорить, например, такой подход заложен при амортизации прав пользования активом у арендатора. Когда мы идем в смежный стандарт, да, в 25-м нет соответствующего э, пункта, мы идем в 6 э, Ну, а затем, если и там и в ФСБУ смежных, и в ОСБУ ничего не сказано, мы используем рекомендации в области бухгалтерского учета. И э, хочу сказать, что э, на самом деле э, у нас э, уже сложилась довольно большая база в стране этих рекомендаций. У нас есть два негосударственных регулятора, которые участвуют как в разработке федеральных стандартов, так и в разрабатывают самостоятельно рекомендации. Это БМЦ, Бухгалтерский методологический центр, автор большинства новых ФСБУ и автор более чем сотни рекомендаций. И это институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов и ПБР, который разработал две рекомендации, но очень весомые. Первое – это для малого бизнеса, как вести упрощенный учет. Второе – это альбом форм первичных учетной документации и ссылки. Есть презентация они активные, можно туда идти, брать рекомендации, использовать в работе. Вот в чате вижу, Елизавета пишет, а Где примеры э, будут, сейчас мы от общего подхода перейдем к конкретным э, стандартам, и там уже будут примеры формулировки То есть вот сегодняшний наш вебинар посвящен, в общем-то, собственно, не тому, как составить всю учетную политику. А какой должна быть учетная политика, начиная с 2022 года? Я вначале вам говорила о том, что нужно изменить учетную политику с 2022 года. Так как? А так как да, изменилась? Это первая причина, из-за чего мы изменяем учетную политику. Это изменилось законодательство, регулирующее бухгалтерский учет. Итак, Алексей, прошу вас. Так, да, мы переходим-таки к, к этим частным ФСБУ конкретным. Я единственное, что сразу хочу сказать, как будет выстроена эта часть вебинара. Мы пойдем только по тем формулировкам, которые необходимо внести в учетную политику, исходя из того, что я рассказывал в самом начале: из того, что либо есть альтернативные методы, да, есть вариативность в стандарте, либо стандарт говорит о а разработай как ты, дорогой главбух, их самостоятельно. Вот. То есть, то, что в любом случае в учетной политике должно быть, как в целом работает стандарт, и все его новации мы рассказывать не будем. Еще раз напомню, что есть подробные вебинары, каждый примерно там, по полтора-два часа, где мы с Людмилой разбирали по косточкам каждый из стандартов. И когда наши коллеги с вами свяжутся после вебинара, можно запросить у них видео, они с удовольствием поделятся. И там мы в том числе и на вопросы отвечаем. Итак, 25-й ФСБУ, наиболее старый, если можно так сказать, из четырех вступивших в обязательную силу с 1 января, он был еще в 2018 году Минфином разработан и утвержден, действовал уже 3 да, получается, года, но действовал для добровольного применения, для обязательного начал только сейчас. Что же там есть такого, что необходимо описать в учетной политике? Ну вот здесь единственный момент, где я напомню немножечко про порядок учета стандартный, чтобы понять, нужен ли он вам в принципе или сразу пойти альтернативным путем. Значит, есть определенные послабления для арендаторов, которые арендуют малоценное имущество до 300 тысяч рублей, либо арендуют объекты на срок меньше года. Вот обычным путем, если идти, что должен сделать арендатор? Он должен сначала признать с одной стороны ППА, право пользования активом, с другой стороны обязательство по аренде, которое возникло на дату предоставления предмета аренды. Затем он должен Оценить с одной стороны фактическую стоимость этого ППА, с другой стороны приведенную, да, то есть дисконтированную стоимость обязательства по аренде. Для этого нужно определить ставку дисконтирования. Далее в процессе исполнения договора аренды он должен проводить переоценки ППА, если он переоценивает схожие по характеру использования основные средства регулярно начислять амортизацию ППА и менять на каждую отчетную дату величину обязательства по аренде, ну, как минимум потому что она приведенная. Вот это вот обычный порядок, достаточно трудоемкий, непростой. Ну а что нам говорит пункт 11, пункт 12, 25 Facebook? что можно пойти более простым путем, можно систематически признавать расход, не признавать никаких ППА, не признавать обязательства по аренде, не дисконтировать, не делать все прочие сложные штуки. Можно, если договор не предусматривает переход права собственности, на предмет аренды к арендатору нет возможности выкупить его по бросовым ценам не предполагается сдавать в субаренду да вот если эти ограничения выполнены то для предметов аренды которые э, арендуются на срок меньше года э, можно э, да для предметов аренды которые э, стоят меньше 300 тысяч рублей и для тех э, арендаторов, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухучета, просто признавать схематический расход. В общем-то, таким порядком аренду большинство компаний до 2022 года и отражали. И здесь нужно в учетной политике закрепить два момента. Первое. Это то, что вы, в принципе, применяете этот упрощенный порядок, если вы его хотите применять. Потому что если вы ничего в учетной политике не скажете, то вы идете базовым стандартным путем. И во-вторых, вы должны определить, а каким образом вы будете систематически признавать расходы. Ну, самый простой вариант признавать их равномерно, но вы можете здесь прописать другой порядок, исходя из условий договора аренды. Ну а формулировку со ссылкой на соответствующие пункты вы видите на слайде и дальше по ходу комментариев последующих всех пунктов учетной политики мы также будем выдавать конкретную формулировку, которую можно брать и там модифицировать для своей учетной политики или использовать ровно в таком виде. Следующий момент, который связан с 25 ФСБУ, он проистекает из того, что в плане счетов действующих, которыми большинство из нас пользуются, нет отдельных счетов для учета вот этих вот новых объектов бухгалтерского учета, которые появились, а именно прав пользования активом и амортизации таких прав. Ну и здесь вы можете пойти какими путями? В принципе, это активы, которые по характеру использования очень напоминают основные средства. Поэтому можно взять за основу счет 0,1, сделать на нем там, субсчета предусмотреть соответствующие и начислять амортизацию по 0,2 счету. Но это лишь один из вариантов. Вы можете задействовать какие-то другие счета и в учетной политике стоит об этом упомянуть еще нужно изменить в учетной политике, связанной с правом пользования активом? Еще один момент связан с амортизацией. Я сегодня уже немного об этом говорил, что 25 ФСБ говорит о необходимости амортизировать ППА, но не говорит, какими методами это нужно делать. А в этом случае мы пользуемся Десятым пунктом этого же ФСБУ, которое говорит, что организация должна применять единую учетную политику в отношении ППА и схожих по характеру активов. А схожие по характеру активы с ППА это еще раз основные средства. Поэтому здесь мы идем в шестой ФСБУ, пользуемся правилами, которые установлены для амортизации основных средств. Ну и не лишним будет Прямо об этом сказать в учетной политике, что мы амортизируем тем способом, который мы амортизируемся с соответствующей группы основных средств. Еще один момент, связанный с 25-м ФСБУ, это периодичность начисления процентов у арендатора. То есть я уже в начале этого блока говорил, что мы должны ежемесячно, ежеквартально, наверное, неправильно будет, на каждую отчетную дату как минимум мы должны начислять проценты по обязательству по аренде. И вот при этом у нас есть обязанность определить, с какой периодичностью мы будем их начислять. Ну, самый простой вариант, да, который на поверхности регулярно, ежемесячно это делать. Но еще раз я акцентирую внимание на требовании своевременности при составлении бухгалтерской отчетности, которая заключается в том, что необходимо отражать факты хозяйственной жизни тогда, когда это позволит вовремя составить бухгалтерскую отчетность. Ну, если вот прям перевести на русские это требование. Поэтому, в принципе, если вы будете начислять проценты раз в год, при том, что вы составляете бухгалтерскую отчетность только годовую, это тоже допустимый порядок. Тут вы сами для себя выбираете, нужно ли вам чаще это делать или не нужно. Ну и теперь, наверное, нужно перейти к арендодателю, то есть про арендатора, про изменения в учетной политике сказано, да? Теперь, что касается арендодателя. Да, арендодатель, что с ним? Ну, я напомню, что 25 ФСБУ разделил аренду с точки зрения арендодателя на финансовую и операционную. И вот первый момент, который нужно отразить в учетной политике арендодателя, это с какой периодичностью вы будете признавать доходы по операционной аренде. 42 пункт говорит нам о том, что это делается либо равномерно, либо на основе другого систематического подхода, ну и вы должны в учетной политике прописать как, какой именно это систематический подход? Например, как вот в моем примере, ежемесячно. Следующий момент касается отдельного вида договоров аренды. Дело в том, что для тех договоров аренды, которые закончатся до конца 2022 года, есть упрощенные Порядок применения стандарта, который заключается в том, что можно стандарт не применять вообще. То есть, Если у вас есть такие договоры и вам не хочется возиться с применением к ним 25 ФСБУ, тем более с ретроспективным пересчетом, то э, вы э, должны об этом сказать учетной политике, что вот на основании 51 пункта, 25 ФСБУ, вы таким договорам не э, применяете э, указанный стандарт. И, наверное, нужно сказать о том, что как мы применяем ретро или перспективно да, данный стандарт, что об этом? Действительно, вот как и многие новые стандарты, 25-й подразумевает, что его применяют ретроспективно. Что значит ретроспективно? Это вы должны распространить его действия на те арендные отношения, которые возникли до начала его применения, и пересчитать остатки, исходя из того, как если бы этот стандарт применялся, и в прошлых периодах. Это, конечно, довольно сложная процедура, но есть определенные, я его так назвал, квазиперспективный, Людмила его называет альтернативные. ну тут не в терминологии, наверное, дело, а в том, что более простой порядок, когда вы единовременно по каждому договору признаете на конец 2021 года, ну, то есть уже признали да, в том периоде, в 2021 году, ППА и обязательства по аренде и разницу отнесли на нераспределенную прибыль. Вот если вы в прошлом году это сделали, то не лишним будет написать, что ретроспективный пересчет вы не производили. Вот. Но еще раз акцентирую внимание на том, что это решение, вообще говоря, относится к... Двадцать первому году, и если вы его приняли, то э, у вас соответствующим образом устраивается годовой отчет за двадцать год. Ну и, в общем-то, для этого есть еще время. Мы с вами помним о том, что крайний срок для сдачи годовой бухгалтерской отчетности это последнее число марта месяца, сейчас середина февраля. И вполне возможно выбрать данный способ, да, и сейчас отразить тридцать первым числом данные телодвижения, да, это было бы неплохо. Но можно без этого и обойтись. А есть какие-нибудь преференции для малого бизнеса? Есть, но ну, я вот сейчас еще верну э, маркетологическую уловку, да, анонсирую <смех> вебинар по годовому отчету. Дело в том, что через месяц мы проведем э, вебинар, посвященный тому, как сформировать э, годовой отчет за э, 2021 год, э, в помощь, да, главбуху, который в марте это все доделывает, и там сформировать будет уже Людмила, я буду ей помогать. Так что следите за анонсами, приходите. После нашего того вебинара еще останется две недели до конечной даты сдачи отчетности. Поэтому если что-то разумное услышите на следующем вебинаре, то это можно учесть в этой отчетности, и это будет своевременно. Итак, есть ли преференции для малого бизнеса? К счастью для тех из вас, кто работает в малом бизнесе, действительно большинство новых стандартов содержат ряд существенных упрощений, послаблений для тех организаций, которые в соответствии с 402 федеральным законом имеют право на применение упрощенного бухгалтерского учета. Но Важно в контексте данного вебинара, да, я на слайд вывел, я сейчас сами послабления комментировать не буду, мы о них говорили подробно в соответствующих вебинарах. Для учетной политики важно понимать, что по умолчанию они не применяются. То есть, если вы хотите использовать эти послабления, то о каждом необходимо упомянуть. Как это может выглядеть? Вот так. Я долго на этом слайде, наверное... Не буду тоже задерживать Ставьте. внимание, потому что презентацию вам всем разошлют, и можно будет взять те формулировки, которые вам потребуются в работе. Ну и теперь, наверное, нужно сказать о том, какие изменения в учетной политике несет следующий федеральный стандарт, который вступил в обязательное применение с 1 января 2022 года. Это в связи с тем, что есть учет капитальных вложений, да, по ФСБУ 26, -м. какие же нужно формулировочки внести в учетную политику? Расскажите. Здесь я, наверное, вас порадую, а может и огорчу. Дело в том, что 26 стандарт, он почти не содержит альтернативных методов. Почти все в нем директивно установлено, то есть его нужно просто применять по большому счету за исключением буквально пары положений, о которых я сейчас скажу. То есть это вот, если акцентировать внимание, вернемся к вашему требованию рациональности, о котором рассказывали, то есть как раз здесь идет речь о том, что применяя ФСБУ-26, кроме тех двух исключений, о которых скажет Алексей, все остальное переписывать не надо. Правильно я говорю? Абсолютно вот... верно. Вы просто применяете 26 ФСБУ как есть. Но необходимо отразить, вот первое, это порядок начала применения. Здесь тоже хорошие новости для тех, кто еще не разбирался с 26 стандартом. Его можно применять как ретроспективно, так и перспективно. Что значит перспективно? Значит распространить его действие только на те факты хозяйственной жизни, которые возникли начиная с 1 января 22 года, если вы его раньше не начали применять добровольно. Ну и формулировку вот я как раз вывел такую по перспективному применению. Я так подозреваю, большинство этот стандарт будут применять именно так. Ну и как, и как обычно наш регулятор любит... Преференции для малого бизнеса. Любит малый бизнес, да, поэтому не, не все так страшно, как на первый взгляд кажется. Это большей частью все-таки на больших ребят направлено вот это усложнение и сближение с МСФО. А для малого бизнеса, вот вы видите, есть ряд очень существенных послаблений, предусмотренных четвертым пунктом 26 ФСБУ. И вот таким вот образом, как вы видите на слайде, можно сформулировать соответствующие пункты в учетной политике. Да, обращу внимание на то, что вы имеете право как знаете, в конфигураторе там комплектацию автомобиля сформировать, точно так же в учетной политике применять какие-то послабления, которые вам нужны, и не применять остальные, это не возбраняется, то есть не обязательно их все применять. Ну и вот, пожалуй, с этим блоком все. У нас небольшая рекламная пауза, да, в которой мы расскажем о нашем продукте, который искренне считаем очень полезным для бухгалтеров. Пять татуировок бухгалтера это стандартно называют, то есть без чего современный белобук не может обойтись справочно-правовые системы, потому что законодательство меняется очень динамично. Бухгалтерские порталы, и каналы с полезным контентом, на которых можно прочитать интерпретации применения, обсудить с другими представителями профсообщества. Налоговый календарь, чтобы ничего не забыть, сервис контрагентов, для того, чтобы проявлять должную осмотрительность при их выборе, и конструкторы договоров и документов, для того, чтобы вручную каждый раз не придумывать велосипед, да, не создавать новый документ, тогда есть уже огромные базы знаний по таким вопросам. Но альтернатива, которая доступна из единого окна, это вообще философия моего дела, чтобы и сама компьютерная программа для ведения учета, и все дополнительные сервисы, они были доступны из единого окна. То есть бухгалтер зашел в мое дело и работает как с непосредственно ведением учета, так и с всей консультационной поддержкой в этом едином окне. Система называется «Мое дело», -бело». она объединяет в себе перечисленные 5 татуировок и консалтинг, то есть живые люди, наши специалисты в налогах, в юриспруденции, консультируют бухгалтеров по запросу на налоговую бухгалтерскую тематику. Ну, а вот тут, наверное, Людмила меня еще заполнит по бюро. Да, есть сервис у нас «Мое дело. Бюро», в котором собраны очень удобно документы, да, и эти документы правовые, бухгалтерские, налоговые, они выстраиваются в прекрасном порядке при любом запросе, от любого слова, да, выстраиваются правильно и только самые-самые необходимые. Мало того, можно посмотреть, как заполняются любые бланки, не будет выпадать масса ненужного, мусора, ненужных документов, которые, в общем-то, ну, не нужны для использования, да, только для общего развития. То есть все компактненько, все хорошо. И затем я еще вам скажу такое дело. Кстати, у нас в сервисе ⁇ Мое дело ⁇ есть и учетная политика, и для наших пользователей, да, можно не придумывать ее, а она уже в готовом виде существует с применением тех способов учета, которые разработаны нашим программным продуктом. Да, у нас нет выбора, у нас нет учета для большого бизнеса, а есть только для малого бизнеса. То есть, ну, малый бизнес, это вы помните, это не совсем малый, да, потому что 800 миллионов доходов, это ну, не совсем крошка. То есть вот для них у нас разработана и учетная политика, и разработаны все документы, которые должны формироваться, которые вы сможете формировать. Затем к сервису у нас обязательные ответы экспертов, обязательная да, поддержка любой отчетности. И все это входит в единый комплект при покупке нашего сервиса. Ну и, наверное, рекламную паузу заканчиваем, потому что у нас остались да, для учетной политики еще две причины для ее изменения, а в частности это введение федерального стандарта 6 с 1 января в обязательном порядке. Итак, что же предусматривает данный стандарт? Какие изменения в учетной политике связаны с ним? Алексей, пожалуйста. Первый момент, который нужно определить в учетной политике, связан с 11 пунктом шестого ФСБУ. Там сказано, что основные средства классифицируются по видам и группам. Ну, вид совершенно привычная нам категория, да, недвижимость, машинное оборудование, транспортное средство и так далее. А вот группа – это совокупность объектов основных средств одного вида, внутри да, вида, получается, группа. Эти объекты имеют характером использования. Вот я в формулировке учетной политики привел пример, когда вам необходимо группу такую выделить. Шестой ФСБУ он устанавливает разные способы учета для основных средств в общем всех и для инвестиционной недвижимости. То есть для той недвижимости, которую вы приобрели для сдачи в аренду, либо для продажи, когда ее цена вырастет. И вот в этом случае, если такая недвижимость у вас есть, вы обязаны выделить отдельную группу внутри вида недвижимости, закрепить ее в учетной политике. Ну, это вот пример, тогда, когда сам федеральный стандарт заставляет выделять вид и группу, а в конкретной организации, конечно, их будет больше. Следующий момент, которого все ждали очень от шестого ФСБУ, и он тут не подкачал, это лимит. Мы, наконец, ушли от вот этого странного стандартного лимита 40 тысяч рублей, ниже которого почему-то вдруг основные средства можно учитывать в составе запасов. И сейчас, во-первых, сам стоимостной лимит устанавливается организацией, то есть вы можете, например, для сдвижения бухгалтерского и налогового учетов установить стоимостной лимит 100 тысяч рублей, можете вообще стоимостной лимит устанавливать исходя из существенности группы основных средств. То есть подходы могут быть разные, но э, вы должны э, об этом написать в учетной политике. Ну и вот я как раз привел пример, когда стоимостной лимит э, в отношении любых основных средств устанавливается как 100 тысяч рублей. И э, здесь еще важно прописать, что вы э, каким именно образом вы э, выполняете требования пятого об обеспечении надлежащего контроля наличия и движения таких активов, ну, вот в моем примере формулировки через постановку на забалансовый учет. И здесь помните, да, что это вот только один из вариантов, да, а мы помним с вами, что с прошлого года в обязательное применение вступило в ПСБУ 6, да, запасы, и, в общем-то, никто не запретил учитывать вот эти, будем так говорить, дешевые основные средства, которые не подпадут, допустим, под лимит, учитывать в соответствии с ВСБУ пятым. То есть это тоже возможная формулировка, так что, да, ваше право, главное прописать в учетной политике. Вот здесь вот, да, не думайте о том, что рационально не прописывать, рационально прописывать. Ну и какие еще у нас есть, и как нужно отражать, какие еще есть изменения в связи с применением ФСБУ-6, Алексей? Следующий момент связан вот с той самой пресловутой инвестиционной недвижимостью, которая выделяется в отдельную группу. Дело в том, что это еще один новый объект бухгалтерского учета, план счетов 2001 года – 2000-го, ну, действующий он с да, да. 2001-го начал действовать. Не содержит счетов для учета, естественно, этого нового объекта. Вносить изменения в план счетов Минфин окончательно перестал уже давно. Ну и логично использовать для этого счет 03, да, доходные вложения в материальные ценности, но это лишь один из вариантов. Вы можете учитывать, например, на субсчете 01 счета, то есть здесь вот как раз вопрос про обсуждение главбуха, главное облечь его в формулировку в учетной политики. Еще есть важный момент, да? Да, следующий момент связан с элементами амортизации. Я напомню, что 6 ФСБУ установил три элемента амортизации. Это срок полезного использования, это ликвидационная стоимость объекта и это способ начисления амортизации. И вот эти элементы амортизации, они должны проверяться как минимум, в смысле каждого года. Ну, а если наступили обстоятельства, какие именно, стандарт прямую не говорит, но эти обстоятельства свидетельствуют о том, что элементы амортизации могли существенно измениться. Например, срок полезного использования стал сильно короче или ликвидационная стоимость сильно выше, например то в этом случае вы должны изменить элементы амортизации, соответственно, пересчитывать амортизацию. И вот здесь вы должны определить, когда вы будете проводить эти переосмысления, да, пересчеты элементов амортизации. Соответственно, оправдая проверку на предмет возможного изменения. И поэтому а... не бойтесь, если у вас они изменяются, да, совсем легко, не пугайтесь, да, то есть вот изменили, например, ликвидационную стоимость да, ну, в какую-то дату, например, каждый год будете на 31 декабря, ну, первое нужно обязательно проверять. И вот один раз, например, в год утвердили о том, что один раз в год будете проверять элемент амортизации. И один из элементов из трех, о которых сказал Алексей, а он назвал три элемента амортизации. Это способ, это срок полезного использования, это ликвидационная стоимость. Вдруг, например, изменилась ликвидационная стоимость, вы раньше думали что можете использованную машину продать за 500 тысяч а сейчас поняли о том что вы продадите ее за миллион после срока использования Что делать да а мы знаем что меняется. Начисление амортизации с этого года. Это что же значит, раз была ликвидационная стоимость меньше, а я хочу установить ее больше. Значит, у меня начислено было больше амортизации, чем нужно было. Раз было начислено больше амортизации, значит, я сделала маленькую прибыль, потому что увеличила затраты на эту амортизацию. Сейчас меняю. Бояться нужно не надо меняться, не надо бояться. Почему? Да потому что считаете, сколько бы вы начислили бы амортизации бы, если бы ликвидизация стоимость была бы ну, условно говоря миллион то вот лишнюю начисленную амортизацию чем мы делаем восстанавливаем амортизацию сделаем проводочку дебит амортизация а кредит нераспределенная прибыль и ура ребята вы себе накопали дивиденды да ну, по изменениям Элементов амортизации с примерами, с цифрами мы тоже рассказывали в вебинаре по шестому ФСДу, поэтому если вот эта вот тема вас волнует, то обязательно попросите у наших коллег выслать вам запись этого вебинара. Ну, а в формулировке я рекомендую сделать следующие вещи. Во-первых, написать, что именно за обстоятельства вы считаете свидетельствует о возможном изменении элементов амортизации. Вот это как раз то самое профсуждение, облеченное в конкретную формулировку. То есть вы, если видите, что сильно изменилось, например, сильно изменился ожидаемый период эксплуатации актива, значит вы предполагаете, что изменится существенно срок полезного использования. И вот на основе Таких формулировок учетной политики вам будет гораздо проще обосновать, а почему вы вдруг пересмотрели элементы амортизации. Ну и еще один момент, который мы вытащили вот в эту формулировку, это а как оформить решение, ну, как бы вариант сделать, зафиксировать это решение в бухгалтерской справки. Следующий момент тоже связан с амортизацией. Я напомню, что у нас не просто стало три метода амортизации вместо четырех в шестом ФСБУ, но еще и четко сказано, когда какие применяются. То есть на самом деле вариативность тут есть только если у вас срок полезного использования определяется периодом, в течение которого основное средство будет приносить экономические выгоды. В этом случае вы вольны выбрать между линейным и методом, и методом уменьшаемого остатка. При этом, если вы выбрали метод уменьшаемого остатка, вам еще необходимо будет в учетной политике прописать, как именно он работает. Я в начале вебинара говорил, что э, теперь нет четкого механизма, он отдан на откуп главбуху. Ну, а если вы понимаете, что э, объект основных средств имеет какой-то ресурс э, производственный, да, и при использовании этого ресурса вы выпустите определенный объем продукции, то у вас вариативности нету. В принципе, вы должны использовать способ пропорционально количеству продукции. Ну, и вот я как раз в формулировке здесь показываю, как выбрать метод применительно к разным видам, к разным группам оборудования. Опять же, если у вас есть инвестиционная недвижимость, вот здесь, наверное, стоит сделать оговорку, то у вас есть еще возможность вообще ее не амортизировать. Тогда вы этот момент тоже должны раскрыть в учетной политике. Еще амортизация, да, моменты начала и прекращения начисления. Амортизации. Вот здесь новация, которая, ну, вот, мне кажется, немножечко проявление того самого перфекционизма без учета э, требования своевременности. Но, тем не менее, есть. Да? У нас теперь по умолчанию амортизация начинается с момента принятия объекта основных средств к учету, заканчивается э, в день э, снятия с учета. Мы привыкли начинать амортизировать со следующего месяца да, после принятия к учету, а прекращать со следующего месяца после списания. Но этот вариант, который всю дорогу был в шестом ПБУ, оставлен в качестве альтернативного. Да, в шестом ФСБУ сказано, что допускается применять такой метод. И если вы ничего здесь не хотите менять, то вам нужно сослаться на 33 пункт шестого ФСБУ и, соответственно, выбрать этот порядок. Ну, а если вы ничего не напишите, значит, будете даток к дате. Вот. Еще одна новация – это периодичность начисления амортизации. Исходя из требования рациональности и своевременности, Шестой ФСБУ перестал заставлять э, главбуха амортизировать в основном, известно, ежемесячно, теперь вы должны сами выбрать периодичность, то есть если вы хотите амортизировать разбор и составляете только годовую бухгалтерскую отчетность, ну что называется, флаг вам в руки, это допустимо, Установить в учетной политику, если вы это прописали в учетной политике. Если вы составляете квартальную бухгалтерскую отчетность, то раз в год, конечно, амортизировать нельзя, но можно раз квартал. Ну, а если ничего не хочется менять, то вот вам формулировка учетной политики, что нужно, нужно обязательно написать, что амортизация начисляется ежемесячно. Помните, раньше это можно было сделать, то есть вот ежегодно или ежеквартально, или в другой период это было доступно только малому бизнесу, да, ну, то есть только тем, кто имеет право применять упрощенный полку учет а сейчас всем. Продолжаем. Следующий момент связан с переоценками. В шестом ФСБУ закреплено две модели учета основных средств по первоначальной, либо по переоцененной стоимости Выбранный метод распространяется на группу основных средств. Вот. Ну и вы можете в учетной политике это прописать в разделе конкретных групп, да, какие-то переоценивать, какие-то нет. Ну, я здесь выбрал только одну группу, у которой сильно другой порядок учета от остальных основных средств. Ну и вот формулировка такая, что, например все основные средства мы учитываем по первоначальной стоимости, инвест, недвижимость по переоцененной. Можно и по-другому. Еще один момент связан с периодичностью проявления переоценки. И здесь нужно прописать, с какой периодичностью вы это будете делать. Там, может быть, раз в год, может быть, Чаще, если вам для чего это нужно, но вот этот вот период нужно указать в учетной политике. Ну, я формулировки классическим путем да, пошел, что один раз в год на конец года. Есть разные методы, да, период? Да, действительно, вот здесь шестое произвело отличается от шестого. ПБУ. Теперь есть вариативность в том, как проводить переоценку пропорциональным пересчетом, то есть тем методом, к которому ну, мы уже давно привыкли, либо методом обнуления амортизации, когда переоценка происходит сначала за счет списания начисленной амортизации, а потом уже меняется первоначальная стоимость. Ну и вот здесь вот как раз я в формулировке привел... Первый вариант когда переоценка производится способом пропорционального пересчета, еще один момент, который нужно сформулировать про переоценку, это как будет списываться накопленная дооценка, когда у вас основной когда основное средство выбывает. То есть раньше, как было? Дооценка копится на 83-м да, счете, основное средство выбывает, и вот когда оно выбывает, накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль. Сейчас есть два варианта. Можно продолжать делать так же, а можно дооценку списывать еще в ходе эксплуатации дооцененного объекта по мере начисления амортизации. Ну и... В формулировку мы вытащили первый вариант, классический, скажем так, когда дооценка списывается при выбытии объекта основных средств. Как и для большинства остальных новых ФСБУ, нужно определиться с порядком начала применения стандарта. Дело в том, что по умолчанию ретроспективно применяется. Этот стандарт, но есть альтернативный способ, когда вы единовременно в конце прошлого года, да, 21-го, скорректировали балансовую стоимость. То есть, вот это вот та же история, как я рассказывал про аренду. Это должно быть учтено в годовом отчете за 21 год. Но лишним не будет указать, что вы ретроспективу не применяли, если вы ее не применяли в действующей учетной политике на 22-й. Коллеги, вот я вижу, что очень много в чате по поводу записи вебинара. Я еще раз напомню, что после окончания вебинара наши коллеги с вами свяжутся, обязательно вам вышлют. И запись, и презентацию, откуда можно будет скопировать формулировки себе учетную политику. И если вы попросите, они с радостью поделятся записями вебинаров по 27, 26, 6 и 25 ФСБУ, которые мы с Людмилой уже проводили и подробно в них рассматривали новации каждого из этих стандартов. Ну и любимая часть Людмилы в вот этих вот новых стандартах – это послабление для малышей, которые, как мы выяснили, не такие уж и малыши, да, до 800 все-таки миллионов доходов в год – это неплохо. Здесь третий пункт шестого ФСБУ, также ряд послаблений устанавливает и точно так же, как и в других стандартах, если вы имеете право на их применение, то вы должны это закрепить в учетной политике. Формулировки видите на экране, но опять же долго я на них заострять внимание не буду, презентацию вы все получите. И последний. И подходим да? Да? подходим да? к последнему четвертому федеральному стандарту, который требует изменить учетную политику. Это 27-й федеральный стандарт, учет документов и документооборота. Что из-за него надо менять? Да, последний по дате принятия, но не по значимости. <laughs> На самом деле стандарт из вот этих четырех, он самый простой однозначно, не даст соврать. При этом... Что для меня удивительно, по нему больше всего вопросов нам прилетает. Вот такая вот интересная история. С точки зрения учетной политики, там единственный вообще момент нужно прописать. Вариативности там нет. Ну, точнее, два момента, да, если уж совсем быть точным. Первое это стоит указать, что вы начали применять этот ФСБУ. Ну, как бы, если вы э, даже этого не укажете, вы все равно попадаете под него, но э, так как СБУ новый, лишним не будет. Э, второй момент, это единственная вариативность, которая, э, которая вообще в этом стандарте имеется, это порядок исправления регистров бухгалтерского учета. Есть два варианта. Первый это корректурный способ, когда вы исправляете неправильную запись, да, там, на правильную. Второй это исправительная запись по счетам, когда вы делаете доппроводку, если нужно увеличить сумму, или сторону, если ее нужно списать. Ну и вот это единственное, где вам Нужно в учетной политике сделать выбор в части применения 27-го ФСБ. Здесь, наверное, Алексей, нужно добавить следующее: если кто-то имеет базу данных, то есть, например, серверы за рубежом Российской Федерации, да, то помните: дело в том, что одна из статей федерального стандарта 27-го предполагает хранение всех баз данных на территории Российской Федерации. Но. Данный пункт вступает в действие к обязательному применению 1 января 2024 года. То есть вот этот пункт вы можете применять досрочно, то есть с 2022 года, с 2023 года, да? Но это надо прописать. То есть, но это касается тех, у кого есть значит, вот такие, ну, такие зарубежные серверы. Вот это хотел добавить. Да, вообще Минфин в этом году радует последовательностью. То есть мы, Увидели ситуации, когда вносятся корректировки в ФСБУ, еще не начавшие применяться. В частности, в 26-й, в частности, вот в 27-й. Но, видимо, это издержки того, что наконец-то вышел на стабильный поток новых стандартов, очень долго запрягал, теперь, что называется, быстро поехал. И нам надо ожидать э, довольно много новых стандартов теперь каждый год. Ну, то есть э, 3-4 стандарта в год – это будет норма. Мы сейчас ждем утверждения э, программы э, разработки ФСБУ на следующие 5 лет. До этого трехлетний период было планирование. Э, с этого года будет пятилетний, но и... Э, Планов у Минфина громадио уже совершенно точно нас ждет новый стандарт ФСБУ-14-2021, уже даже номер известен по нематериальным активам, и, я думаю, еще прилетит в 2023 году пара стандартов, если утвердят проект в том виде, в каком он есть. Поэтому ну, нам с Людмилой будет рассказывать, вам будет о чем слушать. Меня радует то, что они хотели разработать про, про инвентаризацию. Это тоже замечательно. Итак, смотрите: сегодня мы с вами позв... познакомили с изменениями в учетной политике, начиная с 2022 года. Мы говорим не о дополнении к учетной политике, а об ее изменении. Потому что, да, изменилось законодательство Российской Федерации в области бухгалтерского учета. И напомню вам следующее: вообще учетная политика основной документ, по которому работает бухгалтерская служба, ну, вернее, тот, то лицо, которое составляет бухгалтерскую финансовую отчетность, для нее основным является учетная политика. И учетная политика должна быть составлена в обязательном порядке для каждого года, либо дополнена предыдущая, если... Э, произошли, если произошли какие-то ваши изменения, ну, какие раньше, допустим, начисляли линейным способом, стали способом уменьшающего остатка, решили начислять, то есть более качественные какие-то стали операции. В остальных случаях это изменения учетной политики. Утверждается, что изменения, что дополнение, да, либо приказом, либо распоряжением, либо это стандарт организации, в обязательном порядке. Последняя дата утверждения приказа о вступлении в силу ⁇ это для изменения учетной, для измененной учетной политики ⁇ это 31 декабря. Поэтому сегодня мы с вами познакомились с тем, из-за чего должна быть изменена учетная политика, из-за чего изменена. Но все эти изменения нужно отразить в учетной политике, которую утвердить не позднее 31 декабря. Ретро не позднее 31 декабря 2021 года. Пожалуйста, сделайте это, кто это еще не сделал, кто еще этого события не сделал, сделайте это, пожалуйста. И помните, вообще очень интересный и хороший алгоритм составления учетной политики, какой он. У нас всего федеральных стандартов 27. Читайте названия, да, например, финансовые вложения. Нет, у вас никаких финансовых вложений. В стороночку отложили. Читаете дальше расходы по. Э кредитам нет у вас кредитов откладываете не не используете все что осталось читаете и ищите какие вариации предложены федеральному стандарт, федеральным стандартам если вариации есть выбираете и прописываете своей учетной политике. Вспоминайте то что говорил алексей это случай когда нам федеральный стандарт говорит о том что экономический субъект должен разработать самостоятельно если значит предлагает это делать и на на том наши, наши федеральные стандарты, а они пока имеют название, в том числе и ПБУ, то вспоминайте сразу дорожку, которую нам предложил в одном из э, листочков презентации Алексей. Это сначала МСФО, потом аналогичные федеральные стандарты и только потом рекомендации в области бухгалтерского учета. Да. Те, кто составляют рекомендации, анонсированы хорошо алексеем с действующими ссылочками да не забываем об этом да и затем еще на сайте минфина в разделе «Бухгалтерский учет» также есть рекомендации, которые разработаны, и они остались, которые действующие, разработанные самим регулятором бухгалтера, это Минфином. Да? То есть и там есть рекомендации. То есть не только их Институт бухгалтеров и БМЦ разрабатывает, но еще остались рекомендации Минфина. Поэтому обращаем на них внимание. Затем, учетная политика для целей бухгалтерского учета никак не подменяет учетную политику для целей налогов, Логового учета, абсолютно две разные отрасли, абсолютно две разные учетные политики. Каждый экономический субъект должен иметь и ту, и другую учетную политику. Они совсем не связаны друг с другом, потому что регулируются разным законодательством. Я надеюсь, наша сегодняшняя беседа была вам полезна. Если вопросы есть, Алексей, наверное, вы мне подиктуете вопросы, а потом уже ну, рекламную паузу сделаем и попрощаемся. так? Или как? А, маркетологи говорят, что так делать нельзя, что надо пойти в другой последовательности. А в такой? Поэтому а -а -а. сначала напомним про бюро, а потом пойдем. Напоминайте. Да, еще раз напоминаем коллеги, что у нас есть замечательный продукт для бухгалтеров. Мое дело бюро – это пять в одном, да, и справочно-правовая система, и сервис проверки контрагентов, и налоговые календари, и шаблоны документов, и еще и плюс поддержка консалтинговая от наших экспертов, когда наши коллеги будут с вами связываться после вебинара, можно попросить у них продемонстрировать, как все это работает, я думаю, они даже бесплатный доступ на какое-то время дадут, это реально удобная штука. Рекомендую. Ну и еще один момент. Это поддержка вас с экспертным контентом, который мы в большом объеме производим. Вот на слайде наши ресурсы. Клуб ⁇ это раздел сайта Мое дело, где собраны практические статьи, ориентированные как на бизнес-предпринимателей, на предпринимателей, так и на бухгалтеров. Большая часть связанные с налогообложением. Блог на Клерки.ру – это наш блог, соответственно, на самом большом бухгалтерском портале страны. И это самый читаемый блог, что немало меня радует. Там мы пишем исключительно для бухгалтеров и про бухучеты, и про налоги, и про кадры. У нас есть дзен-канал где все тоже повторяется. удобнее в Zen нас читать, можно читать там. И у нас есть телеграм-канал. Мое дело официальный канал, интернет-бухгалтерии. Мы пишем как для предпринимателей, так и для бухгалтеров. И мой скромный канал называется Переводчик с бухгалтерского, где я стараюсь простым языком объяснить сложные бухгалтерские штуки. Подписывайтесь, будет интересно, буду рад вас видеть там. Там же есть большой чат для общения профессионалов с профессионалами. Ну вот, собственно, на этом основная часть вебинара завершена и сейчас мы ответим на вопросы. Как любезно предложила Людмила, я буду читать, она отвечает. Так, сейчас до низа долистаю. У меня единственное, что самых первых может не быть, потому что я перезаходил, когда были проблемы со звуком. Вот вижу, Оксана спрашивает, скажите, пожалуйста, в налоговом учете инвестиционную недвижимость тоже на 0,3 придется отражать или она так и останется на 0,1? -м? Так, у Людмилы теперь нет звука, видимо, мне э, тогда. Надо в налоговом учете, по большому счету, нету счетов. Если вы просто ведете учет в 1С, там для того, чтобы формировать записи в декларации, да, параллельно с бухгалтерским учетом придуманы и счета для налогового учета. Но, вообще, помним, для налогового учета на счетах бухгалтерского учета не ведется. В налоговом учете есть если общая система налогообложения, доходы и расходы, да, если УСН, доходы и расходы при УСН, доходы минус расходы, и доходы только да, для УСН. Когда вы спрашиваете, на каком счете вести инвестиционную недвижимость, я здесь для налогового учета: я здесь слышу такой вопрос: можно ли амортизировать в налоговом учете? Да, доходные вложения или инвестиционную недвижимость можно ли амортизировать, если мы написали, что в бухгалтерском учете будем учитывать ее по переоцене... переоцененной стоимости и не начислять амортизацию. Повторяю, в налоговом учете, да, инвестиционная недвижимость, амортизируемый объект, да, амортизируем. В налоговом учете есть два способа амортизации, линейный и нелинейный поэтому и там нет выделенного объекта как инвестиционная недвижимость которая не амортизирует инвестиционная недвижимость независимо от того где она у нас в бухгалтерском учете подлежит амортизации в налоговом учете я ответила на вопрос более чем Следующий. А, спрашивает если доход меньше 800 тысяч тысяч, ну миллионов, я да. а думаю, активы более 400 миллионов. Относится ли организация к малышам? Нет, нет, не относится. К малышам не относятся. Для того, чтобы, да, ну я просто, когда мы с вами говорили, я просто один из критериев назвала. Вообще для того, чтобы вести упрощенный бухгалтерский учет и пользоваться преференциями или послаблениями для малого бизнеса, нужно, чтобы выполнялось три критерия. Критерии установлены за указом президента Российской Федерации о развитии малого и среднего бизнеса. Первый критерий это состав уставного капитала, да. второй критерий это доходы, третий критерий это численность. Поэтому должны выполняться одновременно все три критерия, тогда можно применять упрощенный бухгалтерский учет. А, да. Затем еще одно дело. Вот. Мало того, что только что перечислены в законе о развитии малого и среднего бизнеса три критерия, да? и помимо этих трех критериев, нужно еще вспоминать статью 5 закона о бухгалтерском учете, в котором говорится следующее: о том, что э, те, кто подпадает под критерии, субъектов малого бизнеса по указу президента еще и должны не быть подвержены обязательному аудиту. То есть те, кто подвержен обязательному аудиту, они подпадают под они не имеют права применять упрощенный бухгалтерский учет. Да? То есть под преференции для малышей не подпадают те, кто подвержены обязательному аудиту. Так вот, если, согласно соответствии с законом об аудиторской деятельности, компания, неважно она малая, средняя, большая, подпадает под обязательный аудит то она уже не имеет права применять упрощенные способы бухгалтерского учета или упрощенный бухгалтерский учет. Тогда она должна да, выполнять э, все, весь обычный порядок, который прописан в федеральных стандартах. Ирина спрашивает. Скажите, пожалуйста, если ФСБУ-6 применяли досрочно с 2021 года, Тогда с применением 25-го ФСБУ в 2022 году надо еще раз переделывать учетную политику? Если досрочно начали применять какой-либо федеральный стандарт, а федеральность в тексте самих федеральных стандартов прописано о том, что можно применять в добровольном порядке э, раньше, чем... Э, срок обязательного вступления обязательного применения данного федерального стандарта поэтому если вы применяли раньше вы уже для того года указывали это в учетной политике и уже тогда сегодня не надо изменять учетную политику так, едем дальше в этот раз почему-то очень-очень много пишут. Прошу прислать, хотя вроде много раз говорили, что всем все вышлет. Так, вот, нашел вопрос. Елена спрашивает: подскажите, пожалуйста, как учитывать материалы, которые предназначены для производства готовой продукции? Срок производства менее 12 месяцев, но материалы закупаются в впрок. Смотрите, все зависит от того, являетесь ли вы теми, кто имеет право применять упрощенный бухучет, или не являетесь. То есть, если являетесь теми, кто имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет, да, а среди них есть и микропредприятия, да, так вот, если вы являетесь таковыми, то Можете при поступлении, как только оприходовали у себя ингреди... как назвать, да, составные части, сырье для производства готовой продукции, как только оно поступило, его сразу можно списать в дебет счетов расходов в бухгалтерском учете, не дожидаясь, когда из них будет составлен продукт, да, какая-то продукция, то это могут делать те, кто является микропредприятиями. Так, это с 22 года. Если же, то есть это имеют так право делать. Те, кто не являются микропредприятиями, то они должны учитывая эти запасы, то есть это сырье на счетах учета запасов, при их э, отпуске в производство, для производства готовой продукции, учитывать их в составе, эти, это, эти запасы в составе учета готовой продукции, либо в составе учета незавершенного производства. Все зависит от того, какой состав готовой продукции вы пропишете у себя в учетной политике? То есть, состав может, то есть состав готовой продукции может быть из, допустим, сырьё и материалы, зарплата персонала, который участвует в производстве данной готовой продукции, страховые взносы, условно, раз и замкнули. Вот, например, это состав готовой продукции, либо иной состав, более широкий. Так вот, при отпуске со склада сначала попадает, отпускаете со склада только столько запасов, сколько необходимо сегодня и сейчас в производстве. Недоделанную готовую продукцию учитываете после этого на счетах незавершенного производства, те же запасы, то сырье, которое уже подверглось обработке и произведена из нее ну, какая-то вещь, какая-то продукция, ее уже учитываете да, на счетах учета готовой продукции. Вариативность там тоже есть. Да. Да. Ну, это все прописано. в ФСБУ 5 запасы. А ФСБУ 5 у нас вступила в обязательное применение с начала прошлого года, да, с начала 2021 года, и мы тогда уже должны были прописать для себя, какой состав готовой продукции и как мы делим да, ну, остатки между готовой продукцией, то есть как мы делим э, использованные в производстве на две части, на готовую продукцию и на незавершенное производство. Я ответила? Да, да. Елена спрашивает. Подскажите, пожалуйста, при передаче в аренду части помещений, к примеру, первый, второй этажи, как определить балансовую стоимость для указания договора аренды? Пропорционально общей площади? У вас есть наверняка технический паспорт вашего здания. В техническом паспорте есть поэтажная планировка, есть, да, есть какие-то технические показатели, и вам технические специалисты могут поделить, могут посоветовать, в какой пропорции да, стоимость поделить на... Ну, между этажами, между там чем-то еще. Да, можно поделить и для себя, то есть утвердить эту стоимость каким-то документом внутренним. А, потом... Маргарита спрашивает, ну это, наверное, я отвечу. Людмила и Алексей на предыдущих вебинарах говорили о будущем вебинаре по ПБУ-8. Еще не решили, когда проводить будете? Решили, проводить будем в мае, пока речь идет о 25 мая. И Рена спрашивает, планируете ли вы провести вебинар по учетной политике для цели Ну, тоже, наверное, я отвечу, в этом полугодии точно нет. Возможно, мы в следующем полугодии проведем ближе к концу года, да, в расчете на то, что кто-то составляет учетную политику вовремя. А помните, еще в этом году должен вступить новый специальный налоговый режим. Читали о нем? Это УСН онлайн или автоматизированная упрощенная система налогообложения, которая с этого года с июля месяца должна быть в добровольном применении в четырех регионах: это Москва, Московская область, по-моему, Татарстан и Калужская область. Интересный налог будет не предполагающий отчетности. Вопросы еще есть? Есть, но я смотрю, что они все, в принципе, уже встречались. В основном они связаны с ФСБУ аренда, 25 ФСБУ, поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Мы к тому вебинару, мало того, что очень много отвечали на вопрос по ходу, мы еще потом сделали документ, в котором... Помнишь, там сколько? Сотня, наверное, да? Это 93, по-моему, вопроса. Что-то так много вопросов было, да. Поэтому, когда наши коллеги будут связываться с вами после вебинара, вот это я сейчас обращаюсь по всем тем, кто задал следующие вопросы, вы скажите, что вам нужно выслать еще запись вебинара по 25-му в СБУ и ответы на вопросы. У них все это есть, они с удовольствием поделятся мы сэкономим время и ваше, и наше. И еще те, кто спрашивает про аренду, напоминаю вам о следующем. Хотя сегодня мы об этом не говорим, и это не тема нашего сегодняшнего сегодняшней встречи. Но помните, в налоговом учете финансовую аренду, то есть лизингом она называется в налоговом кодексе, с 1 января 2022 года учитываются расходы по-другому. Не так, как было до Двадцать второго года. Обратите на это внимание. Да, ну о лизинге у нас тоже запланировал вебинар, насколько я помню, это июнь, июнь, и там расскажем об этом когда да, еще нет да, годового отчета и нет пока. Ну, здесь, видите, все равно нужно, наверное, пользователям, у кого общая система налогообложения, посмотреть, так как они же будут сдавать авансовые расчеты за первый квартал, за полугодие, хотя всегда можно наверстать да, более поздние декларации. Ну, знаете, есть такое изменение. Но мы об этом будем рассказывать, вот как говорит Алексей, в запланированное время. Ну, коллеги, большое спасибо, что были с нами. Ждем вас на следующем вебинаре в марте, где будем рассказывать о годовом отчете за 2021 год. Подписывайтесь на наши ресурсы, читайте, задавайте вопросы, мы всегда рады. И про Мое дело бюро, не забывайте, попробуйте. Это очень крутое решение для упрощения работы бухгалтера. Всего вам доброго. Спасибо. спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.